Клим Палкин – предприниматель и общественный деятель. Работал сварщиком, занимался журналистикой. 11 лет назад создал региональный благотворительный фонд "По «Поморье без наркотиков». В 2015-м открыл клуб настольного тенниса «Топс». Когда проект стал финансово устойчивым, часть прибыли пошла на очередное благое дело – создание детской художественной школы «Лайм». Своей миссией Клим Палкин считает помощь социально незащищенным. Для них специальные условия. Сегодня у ТОПСа уже четыре филиала, в том числе в детской воспитательной колонии. А среди постоянных посетителей не только дети, но и люди серебряного возраста. В сентябре этого года в Архангельске появится еще один филиал и художественной школы. В 2015 году возникла идея создания именно учреждений дополнительного образования для детишек, для ребят, чтобы... Забрать их с улицы. Первый наш опыт был в 2015 году клуб настольного тенниса ТОПС, который действует по сегодняшний день. Создано несколько филиалов. К нам обратились работники администрации детской воспитательной колонии о помощи создания у них секции настольного тенниса. Мы приняли решение помочь, конечно же. Привлекли, вернее, был написан проект. И отправлен фонд президентских грантов. Мы получили, наш фонд получил поддержку. Были закуплены столы. Для нас заиграли настольный теннис и привезены в детскую воспитательную колонию. Тренерская команда стала ездить туда, в детскую воспитательную колонию и тренировать ребят. Конечно же, когда приезжают ребята <coughs> из клуба туда, в детскую воспитательную колонию, они совместно с ребятами, которые находятся по ту сторону забора, они вместе играют, проводят соревнования. Естественно, это положительным образом сказывается на их социализации, на тех ребятах, которые, к сожалению, переступили... Закон. Администрация города Архангельская предложила нам вот на это помещение. Мы заехали, посмотрели. Идея создавать художественную школу даже не было в мыслях никаких. Но у меня в знакомых есть ребята из союза художников, которые предложили, давайте сделаем здесь художественную школу. И вот с этого все пошло. Это точно не бизнес. У меня есть своя работа. Я, меня на работе теряют. Я, меня Иногда бухгалтерия не может достучаться меня. И, я сам понимаю, что я, я подвожу, бывает, там, на работе себя, потому что решать много вопросов, конечно же, это интересно. Это трудновато, можно сказать. Да? Но это все решаемо. И внутри, наверное... В каждом человеке живет внутреннее какой-то добродетель, который бы хотел идти вперед. Потому что каждый человек, наверное, в определенном возрасте начинает понимать, что не все ради денег можно жить. Антуан сен де когда-то сказал, что человек, который стремится именно материально заработать, он находится в тюрьме, в внутренней тюрьме, потому что это все лен, это прах без другого в душе он не будет существовать